Друзья, всем привет! Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно? Она а будет очень приятна. Всем приятного просмотра! Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, не признал свою вину по предъявленному обвинению. Я ничего не помню. Нет, не признаю, заявил актер в среду в Пресненском суде Москвы, где началось рассмотрение его дела по существу. Защита артиста отметила, что признавать вину преждевременно. В свою очередь прокурор в суде заявила, что Ефремов в момент аварии превысил скорость. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км в час, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения, сказал гособвинитель.